вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего а, расклада mm -hmm. это... Это, это гляделка на недельку с 13 по 19 июля. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях, поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, давайте посмотрим, что он ожидает нас всех с 13 по 19 июля. Поэтому давайте, загадывайте потихонечку, полегонечку, какая свечка манит. Может быть две, а может быть сразу три. Поэтому вот, давайте. Если что, ставьте на паузу. Никто вас не торопит, тор, тор, Если кто на стримит, я тороплю вас, да, потому что на стриме паузы нельзя поставить, только если я чем-то займусь, поэтому ладненько, давайте, здравствуйте, кто выбрал у нас желтую, зеленую свечу, какая у вас гляделка на недельку с 13 по 19 июля? на грани чувства и фантастики. бы нашего времени здравствуйте <смех> гляделка на недельку ваша очень сильно интересная какие-то новые идеи новые взгляды новое понимание как надо строить бизнес как надо э, идти в ногу со временем как надо что-то делать в своей жизни вот здесь хорошая неделя сразу говорю первых вариантов возможно также долгосрочные планы либо идеи которые придут либо в начале либо, наверное, под конец Имеется в виду под конец лет. Предыдущее начало этой То есть вот здесь Вы будете максимально Сострадательны, также максимально Сосредоточены а, Максимальная эффективность Ваша в работе Возможно, в личных даже отношениях У кого-то в личных отношениях хреновенько Ладно, у кого-то Да <смех> да, в личных, не в личных, да. Дорогие мои, если кто с мужчинами, не с мужчинами, если... Давайте так. У нас может проигрываться... <смех> что мужчина ушел в некое содружество, такое, что дайте мне побыть одному, либо от мужчины кто-то здесь хочет убежать и побыть одному, и, дорогие мои, здесь вот какой-то такой, ну, это, наверное, переполох с теми, у кого вот как, тут просто выпал, выпал король чаш, либо сам король чаш что-то поставит на точку над И, и уже пойдет немножечко успокоиться, устаканится, и немного пойдет дальше вперед, с песней, либо ваш человек, если у вас там король чаш интересный, индивидуалист, либо вы сами от этого, в принципе, короля тоже можете как-то уходить немножечко в некое спокойствие. Ну от здесь от от всегда, ну потому что десятка мечей, пятерка мечей, девятка мечей. То есть здесь так, можете вы уйти от каких-то э, личных переживаний, э, личных взаимоотношений в работу. Здесь тоже может это проигрываться чистоганом, то есть в принципе ушла ото всех и главное все поместила в работу, да. То есть ни с кем ничего не клеится, мужчины нету, да, я ушла в работу, либо с мужчиной не клеится, либо у мужчин нет, и я все равно ушла в работу, да. Здесь, скорее всего, такая целеустремленная позиция, поработаю, полопаю, какие-то вещи понюхаю, и да. <связь> <связь> и да, может, что-нибудь перекупите, не удивляюсь. Я не удивляюсь в таком случае. Да, будете построение, кстати, ваше такое... <связь> неделя, больше, неделя больше будет занимать какой-то аналитический склад ума ваш, <связь> а не творческий, поэтому смотри, какая, конечно, вы личность. Но здесь больше аналитика, здесь больше... Я вот знаю, что сегодня надо мне сделать. Тут и пятая, левая, 3-4. И вот здесь вот больше продумывание своей недели, возможно, продумывание наперед своих каких-то планах, и постепенная по немножко реализация на этой неделе. Также, возможно, если на работе крупный бизнес, какие-то проекты и веселья, то, соответственно, также постепенно, все постепенно у вас, в принципе, будет приходить самое интересное, вкусное. Поэтому этом неделе я бы не сказала, что достаточно там плохая, что там мужик и все дела. Нет, здесь просто упор больше от каких-то даже личных переживаний, немножко переклад вы будете перекладываться в работу там будет вам более комфортнее на следующей неделе как я так понимаю и больше вы там сделаете, нежели как-то вот возможно даже кто-то решится что в личном мне не везет а пошла к в работу либо вот с ним плохо там его и вот здесь вот как-то могут такие моменты отыгрываться ну, здесь вот такое интересная хорошая неделя не вот не скажу даже вот даже по сочетанию десятки мечей пятерки какой-то момент плохо. Да, вы можете как-то здесь как и как-то поругаться. Здесь есть такое точки нады, какую-то, не знаю, пляж пляши неприятности какие-то могут. Можете, в принципе, узнать, что вы можете пойти в работу то ли до этой недели, то ли уже в начале этой недели. Поэтому, дорогие мои, ну здесь вот какая-то концентрация на то, что я умею, хочу и могу больше вот такой здесь именно порыв, позыв, чтение, нежели что-то еще. Поэтому мои вкусняхи вот так, да. да. Поэтому вот, ладненько, я ви, ви, вижу, вижу, вижу, вижу. Ну, главное, видите, вот все. Добрый день, добрый. Добрый день, спонсор мои великолепные, давайте далее вторую свечку mm. гляделка на недельку с 13 по 19 июля, вторая второй вариант, давайте, здравствуйте если что, еще будет расклад, не переживайте так, гляделка с 13 по 19 с 13 по 19 у вас mm. Все в ваших руках. Все в ваших руках, все в ваших знаниях, все ваши интуиции. Возможно, эту неделю вы проживете на чистейшей интуиции. Вот, я доверяю себя своим позывам, и будете делать вот именно то, что нужно в этой жизни. Пустая карта маленькая с маленькой интуицией, ну и хотя бы туз жезлов на конце. Поэтому здесь, возможно, какие-то новые, все-таки, по концу колоды, новые какие-то свершения, новые хотелочки в этой жизни не могут появиться на этой неделе. Довольно скудновато, да. Сорян бы, но по-другому как-то. Никак. Возможно, просто познавание каких-то истин, тайн. Возможно, эта неделя не особо име... может иметь характер неожиданный, не особо узнаваемый. То есть неделя не особо будет, возможно, похожа для других, на другие недели ваши. Также эта неделя может проиграться, что каждый день, я не знаю, чем я буду заниматься, но точно буду заниматься. Возможно, повышать какие-то свои интенсивные, Интуитивные штучки, заниматься какой-то эзотерикой, в входить в какие-то медитации, порядки, мироздания и тому подобное. Ну что же у нас верховно жрица то в миниатюрке выпал, <laughs> что же об этом-то и не сказать. Но ну, что-то вкусное, новое вас ожидает точно уже по тузу жезлов, и новая хотелка, желание чего-то, свершение. Возможно, также повышение сексуального, либида здесь тоже, в принципе, может проигрываться, что я такая вся секси-пекси, вся на грани, как вот... Не, на, я не думаю, что... Это личные женские вещи, я не думаю, что они здесь уместно. Так вот, ладно. Да. Но кто-то будет на этой неделе Просто она а все сто Пахнуть сексапильностью, сексуальностью Возьми, хочу Все дела Вот здесь может очень сильно отыгрываться Но это подозужило А по маленькой верховной жрице я бы сказала Может как, какие-то ваши личные планы Вы можете по ним идти Но я не вижу, чтобы они совершались, Либо я не вижу Я не вижу так чтобы они не совершались. Поэтому здесь вот чисто такая Больше индивидуальная неделя но также возможно изведывать неизведанное, постигать не не, не постигнутая, либо возможно что-то повышать какую-то тоже квалификацию. Ну, в принципе, почему бы нет, если это знание для вас и для вашей пользы. Почему бы собственно и, и не сказать, но это не первостепенно по этой карте нет. Но... Не могу я это просто так пройти, такую инфу не, мимо. Поэтому, дорогие мои, возможно, что-то с чем-то соприкасаться, возможно, сны, может, а, может, а покупайтесь, вы вот как русалка здесь. Ладенька, дорогие мои, ну вот здесь такая больше непредсказуема, больше здесь таинственности. Видать, все-таки от ваших каких-то, возможно, даже хотелок и желаний очень сильно эта неделя будет зависеть. То есть неделя больше имеет характер непредопределенности э, в, в картах, нежели как-то... Вот все зависит, поэтому я вначале, все зависит от вас, все. Поэтому вот, короче, как-то. Так, дорогие мои, ну вот так выпало, что ж поделать-то? Давайте, спасибо вам, до свидания Здравствуйте, кто выбрал фиолетовую, фиолетовую свечечку Давайте посмотрим вашу гляделку на недельку с 13 по 19 июля Кто-то очень приятный так чувствуется зашел Гляделка с 13 по 19 июля Давайте посмотрим вашу гляделку В погоне за страстями, в погоне за всем. Вот это стрим для искателей. Вот это вы здесь. Вот именно, кто загадает вот именно этот вариант, здесь в погоне за всеми благами, за всеми... Это, дорогие мои, это вот, вот эта неделя будет проигрываться. Я за любой кипиш, кроме кроволола и кладбища. Поэтому, дорогие мои, вот здесь больше какой то такое шестерка мечей тройка час тройка жезлов погони за счастьем за подружками возможно какие-то обстоятельства которые вас столкнут с какими-то людьми чтобы решать какие-то чьи-то проблемы возможно даже ваши поэтому дорогие мои возможно кто-то вам в принципе поможет какая-нибудь подружание может быть какие с какой-то жизненной ситуацией, с жизненным возможно кризисом либо финансовым здесь тоже может очень сильно пора игрываться либо натолкнет на какие-то действия, что вы, в принципе, да, хорошая неделя, прям вот it's beautiful, я вам сказала здесь, и да, счастливая, хорошая неделя, вот по пятерке Пентакли может что-то не хватать, как сдачи, как денежек, да, там, пришла на днюху, а не, пришла на днюху ресторан, а вот надо чаевые заплатить, а нет. Поэтому, дорогие мои, но вот здесь больше какое-то некое блаженство, веселье, адреналин И какие-то такие динамичные события все-таки в жизни, нежели вот какая-то пятерка, вот такая пентакли такая левая Она так внизу, в конце, и она не перебивает особо некое веселье императрицы, потом солнца Ну вы о чем? Какие-то мелкие, вот какая-то фигня может случиться, просто вот, -вот немножко вот-вот-вот как-то, вот это то же самое оступилось перед красивым мальчиком, или перед красивой девочкой, либо перед всеми, вообще упасть, поэтому, но это все равно не исключает какого-то веселья, жизнерадостности на этой неделе, поэтому, дорогие мои, хорошая, счастливая, великолепная, возможно, полна праздниками, либо, возможно, подружаньками, либо подружин либо дружками тоже может в принципе проигрывать возможно если вы будете проводить это время в одиночестве то ну здесь вы можете возможно даже кого-то встретить но здесь больше тогда смысл в том что вы будете тогда э, самой собой не скучно это вот по, по, это по, пошутила посмеялась как я на стриме порой бывает я пошутила я и посмеялась Кому не смешно, поэтому вот, дорогие, вот такое внутреннее веселье, даже если вы э, дома сидите, ничего особо не делаете, то есть вот такая солнечная неделя, значит не скучно, значит не скучно самой собой. Вот, расстроение личности, я надеюсь, нету, но я надеюсь, а там как его знает. Поэтому, дорогие мои. Ну, здесь такая счастливая, приятная, динамичная, все равно здесь есть некая динамика, здесь некий рост, возможно, в карьере, либо, возможно, в денежном эквиваленте. Как возможно в денежном эквиваленте, но здесь такого прямого значения это нет. Здесь просто есть какое то пятерочка Пентакли и, соответственно, Солнце. Возможно, вы знаете разрулить как чью-то финансовую ситуацию, либо свою. Либо просто это какая-то финансовая неурядица, которая вообще не стоит вашего внимания. Может, как произойти, какой-то, может, какой-то такой случай не очень сильно просто приятный, но это не затронет как-то вас вообще ни грамма. Не, не затронет, вы буду умнее в следующий раз, скажете. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Давайте далее. Хорошие. Классно, здорово, зашибено. Давайте далее. Здравствуйте, кто загадал на красный вариант для неделка на недельку с 13 по 19 июля. И... Да. Что же делать? Что же делать с этой? Дорогие мои, ну вот здесь вот как-то попытки будут обдумать какую-то ситуацию, попытки будет предпринять какие-то действия, будь-то сексуального характера, будь-то в паре, будь-то в денежном, будь-то в то, что вас касается. Вот здесь как-то предпринятие неких попыток сделать что-то в своей жизни интересное, вкусное и новое. Потому что некоторых, возможно, это будет не особо удовлетворять какая-то ситуация. Здесь по двойке мечей, в принципе, по семерочке пентакли. То есть здесь заходит что-то новое. Я хочу что-нибудь новенькое. Здесь это то же самое, когда вот ты проходишь мимо после работы. Хочу я новую юбку. Пошла купила. всю. Все. Моя старая облезла. Ну и что, если я в прошлом месяце купила? Она облезла. Хочу новую. Вот здесь хотение чего-то прям сладенького, вкусного, и как-то вот какие-то, возможно, сладострастные чувства вам хочется. Захочется, в принципе, от партнера, если есть там, от партнерши, как-то взаимодействие с собой, чтобы оценил там все дела. Вот здесь вот немножечко, и вот какие-то такие шевеления больше в... То, что вам нравится. ну, вы будете как-то сосредоточено об этом, я так понимаю, думать по двойке мечей. будете сосредотачиваться также на своих финансах, если финансы такие крупненькие, то да. будете, возможно, чем-то выращивать, что-то продавать, возможно, какие-то вещи. да. да. последний бой он не самый, он не самый трудный, поэтому вот. либо он самый трудный самый, да. Ой, дорогие мои, здесь кто-то мужчин понимать вообще перестанет, на этой недельке, давайте так, гляделка на неделю, на, на этой недельке у кого-то антенна отвалится, либо у вашего кавалера, либо у вас по отношению к пониманию того, что человек хочет, вот здесь немножко я бы сказала в таком. Потому что здесь девятка жезлов, семерка мечей, луна и император. Вот здесь я бы, не, я бы сказала, антенка отвалится, чтобы кого-то что-то понимать. Какие-то действия и тому подобное. Возможно, какие-то контры, какие-то э, конфликтные. Возможно, не особо конфликтные, а возможно, какие-то такие обманки со стороны либо мужчин, либо женщин. Соответственно, здесь тоже могут какие -то, так проигрывать. поздно. Пришла, пришла, пришла, а потом где-то затусила. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот как-то да. Ощущение ваше вперед до голова. Господи, а почему здесь какие-то такие советы? Это интересно. То есть некие ваши такие, пред... не то что предрассудки, ощущения, эмоции, ваши желания... Выберите что-то конкретное из ваших желаний, хотелок и эмоций. Давайте так, идите к одному, идите, возможно, сначала куда-то. Я здесь просто советуют, что ну, а мало ли кому надо. Но здесь в таких интересных настроениях, в, в любви, в непонятках с мужиками. А вот хочу много денег, хочу все, все сразу, новое, прям все готово. И вот здесь вот какое-то переполнение всего на свете. Возможно, вы будете также близко к сердцу, все будет воспринимать вот это все, поэтому у вас столько таких эмоционалок здесь проигрывается. Поэтому, дорогие мои, в принципе, да, но здесь эмоционалка это как раз-таки послушайте то, что вы хотите в этой жизни. Это как раз-таки есть некий ключик, но не все, но не всю эмоционалку слушайте, выбирайте конкретную какую-то одну. Выберите какую-то одну для себя некую цель, не бойтесь, то есть здесь в принципе ваши какие-то желания и ваши хотелки реализовывайте, но что-то вот потихоньку, начиная сначала, либо начиная просто постепенно. Я бы сказала так: не хватайтесь за все сразу. Здесь очень много желаний, я так понимаю. Здесь очень много всякой энергии. На все согласно, на все способные женщина вообще. Но потихонечку пробирайтесь. Сквозь эту неделю ваше желание это ваш некий гид будет. И ваши хотелки, и ваши эмоции это все ваш ваш гид. Но дело в том, что просто потихоньку. Я не говорю умерять, ни в коем разе. Слушайте свои желания, слушайте свои эмоции, но делайте все, соответственно, и выполняйте все это потихонечку полигонечку и не за все сразу, возможно, с самого начала, либо рассказать о своих желаниях, и главное, не бояться вам, возможно, что-то начать, что-то для себя все-таки новое, потому что здесь новое очень сильно Вы можете испытать, если, если захотите сделать, соответственно, мои дорогие, поэтому не переживайте, на неделю что-то новое для себя Вы, соответственно, откроете, главное, не бояться, поэтому для нового, для вкусного, для интересной жизни, поэтому, дорогие мои, спасибо Вам за то, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. И всего вам самого наилучшего. Пока-пока.